Привет, мои дорогие! С вами снова Юрий Пузыревский и в этом видео мы рассмотрим сразу две техники, которые помогут вам начать саморазвитие. Почему я решил записать это видео? Все дело в том, что у меня есть множество знакомых, которые бесконечно учатся чему-то, развиваются, проходят с марафоны по похудению, по английскому языку, по личностному развитию, по здоровому питанию, но не получают соответствующих результатов. И, конечно же, проходить очень много всякого обучения и не получать должного результата это немного обидно и все дело в том что мы расфокусированы все дело в том что мы можем так как мы сейчас живем в век информационный мы можем обучаться не тому что нам на самом деле сейчас нужно итак первая техника называется колесо баланса наверняка вы могли уже с ней где-то встречаться Техника пришла к нам из коучинга, и многие коучи ее используют как базовую модель на первой сессии, когда человек приходит и хочет получить какого-то результата, но не знает конкретно, что он хочет. Вот как раз таки модель «колесо баланса» или «колесо жизни» его еще называют, помогает... Сверить свои ориентиры и определить зоны роста, куда мне стоит развиваться. И уже потом искать соответствующее образование. Давайте разберемся. Ну, суть техники предельно проста. Самое главное здесь нарисовать ровный круг. Не такой, как у меня. Хотя я вот очень сильно старался. Честно скажу, не с первого раза нарисовал ровный круг. Потом мы делим круг условно на сектора. Смотрите, друзья. Обычно предлагают делить на 8 секторов, ну типа условно есть 8 сфер жизни, здоровье, комфорт, окружение, отдых, карьера, финансы, семья и отношения. Но дело в том, что мы каждый человек индивидуален, каждый человек уникален и во время процесса заполнения этих секторов, вы будете находить, что возможно у вас какой-то сектор в принципе отсутствует, хотя это повод задуматься, не стоит ли этот сектор в своей жизни развивать, эту сферу жизни. Либо же вы будете находить такую историю, что какой-то сектор здесь не указан, поэтому я не хочу задавать заранее рамку. То есть вот здесь как раз таки просто приведен пример. И допустим, что нужно делать дальше? <coughs> вы берете первую сферу, здоровье. Здоровье, есть у вас такая сфера жизни? Скорее всего есть. И вам нужно по шкале от 1 до 10, где 0 или 1 это самый минимум удовлетворенности, а 10 это прям вот класс, 100 баллов, я прям этой сферой доволен на все 100. И вам нужно каждую сферу жизни оценить по шкале от 1 до 10 по вашей удовлетворенности. Давайте прямо на моем примере. Я удовлетворен своим здоровьем на... 7 баллов на сегодняшний день. И таким образом заштриковываем. Комфорт, дом, э, сфера комфорт, дом, жилище. Это э, про ваше личное пространство. То, где вы находитесь, вам вообще здесь комфортно или не комфортно? Вам здесь классно? Насколько вы удовлетворены? Я удовлетворен на шестерочку. за штриховым. Дальше. Окружение. Нравятся ли вам те люди и вообще тот круг общения, с которым вы сейчас на данный момент ведете коммуникацию? Те люди, которые вас окружают. Насколько вам нравится качество вашего общения и качество тех людей, с которыми вы общаетесь. Я, допустим, оценю для себя на 7. У меня сейчас достаточно хороший круг общения, но я хочу его развивать. Дальше. Отдых. Часто ли вы отдыхаете? Я, допустим, отдыхаю редко, поэтому я оценю на 4 балла. И это моя реальность у вас может быть совершенно по-другому дальше карьера и самореализация здесь конечно же идет речь о том насколько вы чувствуете себя реализованным как человек в своей профессии я здесь чувствую реализацию на 7 то есть моя удовлетворенность такая дальше здесь еще можно если вы обратили внимание, я оставил сектор пустой. Почему? Потому что э, наверняка, когда вы будете заполнять колесо баланса, у вас всплывут какие-то секторы, какие-то сферы жизни, которые вам необходимы и они у вас есть. Но здесь не указано в колесе баланса. Ну, допустим, какая может быть эта сфера? Э, к примеру, это будет сфера э, хобби. Есть такая сфера? У кого-то есть, у кого-то нет. У меня, допустим, хобби нету, потому что они у меня очень хорошо коррелируют с моей карьерой. Или у вас, может быть, всплывет еще какая-то дополнительная сфера, которая называется, допустим, секс, сексуальные отношения. Тоже можете сделать сферу такую. Что еще? Какие еще могут быть вопросы? Ну, допустим, вот по хобби я удовлетворен на 7 баллов, да? в сексе я удовлетворен на 9 баллов это на всякий случай если жена будет смотреть окей по финансам я удовлетворен на 7 баллов и таким образом семья и отношения удовлетворен тоже на 9 баллов Таким образом вы вербализуете ту информацию, которая у вас хаотично разбросана в голове. Что нужно делать дальше? Когда вы оценили удовлетворенность свою каждой сферой жизни, напоминаю еще раз, если у вас всплывает какая-то дополнительная сфера жизни, вы обязательно ее сюда добавляете, не оставляйте только 8, лучше сделайте больше. Вам нужно по каждой из сфер жизни определить небольшие цели, небольшие цели, которые будут эту сферу жизни улучшать. Итак, пройдитесь, проанализируйте каждую сферу жизни. Допустим, что мне нужно сделать, чтобы улучшить здоровье. Ну, например, начать заниматься спортом. Хотя бы ходить 10 тысяч шагов в день. Окей, я ставлю здесь такую цель. Что мне нужно сделать, чтобы сфера комфорт дом жилище было лучше? То есть что что мне нужно сделать минимальную какую-то цель ну как минимум сделать уборку в квартире и навести порядок в вещах тоже поставили цель окей дальше окружение и люди если у вас э, есть какая-то здесь зона роста то вы можете тоже поставить цель Итак, пройдитесь по каждой сфере определите свои ориентиры которые будут каждую вашу сферу э, улучшать почему это важно потому что я уже говорил об этом мы проводим очень много времени во всяком образовании во всяком обучении но мы порой расфокусированы и не знаем за что хвататься и порой мы даже какое-то время изучаем какие-то лишние вещи которые нам не нужны но когда вы проделаете колесо баланса вы определите зоны своего ближайшего развития кстати некоторые люди иногда называют это колесо дисбаланса после того как они его сделают у них получается оно настолько кривое что ну там, допустим, одна какая-то сфера очень хорошо развита, а остальные все страдают. И я могу так сказать, когда я первый раз в жизни проделал это колесо баланса, у меня, это было в 2013 году, у меня многие сферы были прям вот около нуля. Там 2, 3, 1 и так далее и тому подобное. Допустим, есть еще такая сфера, вот <coughs> я прям сейчас, сфера образования или обучения. Вот у меня сейчас прям всплыло, и я добавляю сферу обучения. Я в ней удовлетворен на 4 балла. Берите смело, просто ставьте на паузу это видео, анализируйте те сферы, которые я уже задал, и можете добавлять свои, если они у вас есть. Почему это важно? Я делаю это упражнение где-то приблизительно раз в год. Почему я это делаю? Потому что когда я первый раз его сделал в году 2013 у меня не было никаких возможностей у меня не было по большому счету никаких даже ресурсов И я вам по секрету скажу я, меня очень сильно не устраивала моя карьера и очень сильно не устраивала сфера обучения и образования. Они у меня были практически ноль. У меня тогда не было денег. Я ходил по книжным магазинам, читал книги в книжных магазинах, потому что не было возможности их просто купить. На сегодняшний момент, вот смотрите, в 2013 году я даже не представлял, что я, точнее, я представлял, но я был далек очень сильно от психологии, от коучинга. А на сегодняшний день я успешный НУП-тренера один из лучших тренеров на постсоветском пространстве. Также я востребованный психолог с высшим психологическим образованием. У меня этого не было в 2013 году, даже близко. И сегодняшний, на сегодняшний день я даже являюсь сертифицированным спикером Глобальной Федерации Спикеров. И, кстати, я стал первым в Беларуси, кто получил этот титул. Поэтому на самом деле, друзья, Проделывая раз в год вот такую вот ревизию себя, ревизию своих сверхжизней и определяя, опри... находя определенные ориентиры, куда вам двигаться, прописывая простые шаги, вы можете улучшать свою жизнь. Рекомендую делать раз в год или даже раз в полгода. Что еще можно сделать с помощью колеса баланса? Допустим, вы выложили все на бумагу и проанализировали, что какие-то сферы у вас провисают, какие-то сферы у вас более развитые. Вы можете еще посмотреть на свое колесо баланса и подумать, какую одну сферу, задать себе вопрос, какую одну сферу я могу существенно усилить, чтобы автоматически за ней подтянулись все остальные сферы. Такое тоже иногда бывает и это не всегда та сфера, которая у вас сильно проседает. Ну, допустим, если у вас проседают финансы, к примеру, да, у вас может проседать и здоровье, у вас может проседать и даже личные отношения. Там жена или муж будет говорить, а ты мало зарабатываешь, там, и, и все такое. Или, допустим, если у вас сфера финансов. Я не говорю, что все завязано на деньги. Если у вас сфера финансов проседает, у вас может страдать сфера обучения, может сфера отдыха страдать, ну и так далее. Это я просто привожу как пример. То же самое может быть с отдыхом. Если у вас отдых проседает, то у вас могут все остальные сферы страдать. Вы подумайте хорошенько о том, какую одну сферу вы можете начать развивать, чтобы за ней потянулись все остальные. Это очень важно. А теперь что делать дальше? Когда вы наметили цели по каждой сфере жизни, я рекомендую э, держать это у себя где-то в записной книжке, чего вы хотите, что вам нужно улучшить для того, чтобы э, чувствовать себя более сгармонизированной такой стабильной личностью. И дальше переходите уже к обучению. Не надо лопатить всю информацию. Если вы понимаете, что у вас, допустим, в э, семье и отношениях с ближним кругом какие-то проблемы, пожалуйста, обращайтесь к книгам, которые почитайте книги на тему личных отношений если у вас проблемы с финансами почитайте книги или посмотрите какие-то видеозаписи на тему финансов и на самом деле на сегодняшний день чем хорошо что мы живем в веке информации это то что мы можем действительно найти любую информацию абсолютно бесплатно мы это не ценим но тем не менее мы становим иногда попадаем в ловушку иногда попадаем в ловушку потому что начинаем изучать все подряд очень рекомендую делать этот инструмент хотя бы раз в год это поможет вам начать ваше саморазвитие и развиваться именно в ту сторону в которую вы хотите ну и также я обещал что я дам и вторую технику но перед тем как я дам вторую технику у нас есть хорошая новость я, э, если вы следите за моим каналом, объявлял конкурс комментариев. И когда мы перейдем рубеж в 1000 подписчиков, я обещал разыграть билет на курс NLP практик Online. И ура! Несколько дней назад мы перешли рубеж в 1000 подписчиков. Большое вам спасибо за то, что вы смотрите эти видео. Большое спасибо вам за то, что вы с нами. И в этом видео э, я хочу объявить победителя. Победителем будет пользователь, который именует себя как Мария Колесник. Я надеюсь, что это настоящее имя и фамилия Мария. Я вас поздравляю. Вы попадаете на курс НЛП практик онлайн совершенно бесплатно. Курс стартует 14 сентября. Стоимость вашего подарка 25 тысяч российских рублей. Это полноценное участие в онлайн курсе, который я веду вживую. Это не то, что там вы какие-то записи смотрите. Это 36 занятий, где я реально работаю с участниками как тренер и мы осваиваем навыки нлп поэтому мария если вы смотрите это видео обязательно откликнитесь напишите мне либо на почту либо напишите мне в любой доступной социальной сети мы с вами свяжемся я вам объясню что делать дальше ну дорогие друзья мне кажется без конкурсов на нашем канале будет достаточно скучно поэтому я придумал следующий конкурс Следующий конкурс будет, в принципе, таким же. Мы устанавливаем рубеж 1200 подписчиков. Что нужно делать? Нужно продолжать комментировать видео. И те люди, которых я по комментариям запомню, запомню, и это будет, скорее всего, один человек, я понимаю, что выбор очень субъективный. Я лично сам выбираю тех людей, чьи комментарии мне нравятся. Но Вы понимаете, если вы не будете комментировать, то я о вас и не узнаю. Я разыграю и подарю человеку вот эту книгу. Эта книга называется «Путеводитель по НЛП». Чем уникальна эта книга? Уникальность ее в том, что это толковый словарь терминов. Здесь прям в алфавитном порядке есть все термины, описанные достаточно простым языком, все термины, которые вы можете встретить, изучая нейролингвистическое программирование. Вот этот инструмент, вот эта книга, ей, ее, ей пользуются на самом деле, я ее видел только у продвинутых тренеров NLP. Потому что а, ее уже не выпускают, ее уже не выпускают и вы ее вряд ли где найдете. Я эту книгу всегда покупаю, если я ее где-то вдруг вижу на какой-нибудь книжной ярмарке, где-то она залежалась, я обязательно ее покупаю в подарок своим коллегам-тренерам. Потому что, ну, на самом деле, такой редкий экземпляр. Маленькая, простая, компактная, с помощью которой можно к любому термину прийти. Здесь также есть еще много хороших терминов. Поэтому этот ценный подарок я отправлю тому человеку, кто мне запомнится по комментариям, пока мы будем набирать 1200 подписчиков а когда мы наберем 1200 подписчиков я по почте отправляю эту книгу дальше друзья вторая техника вторая техника которую я вам дам которая тоже вам существенно поможет понять себя и начать двигаться в том направлении называется взгляд в будущее она предельно простая даже ничего не буду рисовать Ваша задача сесть, расслабиться, успокоиться и просто представить себя через 10 лет. Представить себя через 10 лет и задать себе вопрос, каким человеком я хочу себя видеть, с кем я хочу общаться и какое я хочу, чтобы у меня было окружение, и какими навыками я хочу обладать, в какой стране я хочу жить и так далее и тому подобное. Просто подумайте, кем вы хотите себя видеть через 10 лет. Когда вы представите то, кем вы хотите себя видеть через 10 лет, возвращайтесь опять в эту реальность и задайте себе следующий вопрос. То, что я делаю сейчас, вот реально то, что я делаю сейчас, моё, те люди, с которыми я общаюсь, мои навыки, мои привычки, то, что со мной происходит, оно вообще меня может привести к тому результату, который я действительно хочу. Если да, то я вас поздравляю, у вас все очень классно. Если нет, то, скорее всего, нужно что-то менять. Вы знаете, я однажды, когда мне было 28 лет, это было, ого, сколько лет назад. Это было 8 лет назад, задумался, очень сильно задумался. Я тогда задал себе вопрос, каким я хочу себя видеть в 40 лет, и то, что... Я получил в результате этой техники, меня повергло в шок на самом деле. Я прекрасно понял, что то, чем я занимаюсь сегодня, вот я лежал в кровати и думал, то, чем я, что я делаю сегодня, вообще приведет меня к тем результатам, которые я хочу. И я понял, что нет, нужно в жизни очень многое менять. Но опять же, друзья, вот эта техника «Взгляд в будущее», она как раз-таки очень вытрезвляет и помогает вам сориентироваться, что же в этой жизни нужно менять. Но я считаю, что революция это больно. То есть если вы помечтали, посмотрели, подумали, увидели себя тем, кем вы хотите видеть. И понимаете, что то, что происходит сегодня, это не совсем то, что вы хотите видеть. И скорее всего это вас не приведет к желаемому результату то не нужно делать прям жесткую революцию, прям уйти с работы, развестись или там наоборот быстро в попыхах жениться и так далее и тому подобное. Нет, <ти attitudes> нужно действовать поступательно, нужно определиться с тем, что вы хотите получить, с каким навыком вы хотите научиться, с какими людьми вы хотите общаться, в какой стране вы хотите жить и потом уже из этого строить свою стратегию развития. У меня есть одна знакомая, она лет на 10, меня младше, но я у нее учусь. Вот не поверите, я просто восхищаюсь. <клес> Почему я у нее учусь? Потому что этот человек, вот представьте, мне 34, она, наверное, даже, ей, наверное, года 22 сейчас. И в свои 22 года она постоянно ищет возможности. Это человек, который постоянно ищет возможности, даже если у него все хорошо. У человека есть видение, кем он хочет быть. И вот ее пример очень показательный. Она имела хорошую работу, высокооплачиваемую, причем она работала за границей в Европе и жила там. Но! Имея эту хорошую работу, она продолжала рассылать резюме, она продолжала рассылать всевозможные данные о себе и искала работу еще лучше. И сейчас она уже работает в компании Google. Да? И вы, наверное, знаете эту компанию. Так что, мои дорогие, я считаю, что очень здорово посмотреть на себя, кем вы хотите себя видеть, и посмотреть, проанализировать те вещи, которые вы делаете сегодня и действительно ли они могут вас привести к тому результату который вы хотите дорогие друзья но на этом сюрпризы не заканчиваются я решил что те кто меня смотрят должны получать больше наш курс нлп практик онлайн он стартует 14 сентября до этого времени еще ну, почти два месяца я решил сделать подарок я решил сделать подарок своим подписчикам из youtube то есть вам мои дорогие если вы хотите принять участие в курсе NLP практик Online и получить 50% скидки, вам нужно в, опис... в ссылке в описании к этому видео зарегистрироваться. И когда вам позвонит моя помощница, вам просто нужно сказать промокод. Я смотрю Юрия на YouTube. По этому промокоду, при условии, если вы оплатите курс до 1 августа, то вы получите полноценный трехмесячный курс NLP практику онлайн со скидкой 50% и он для вас будет стоить 12,5 тысяч рублей России, ну или приблизительно 150 евро. Полный курс стоит в два раза больше, 25, ну или соответственно около 300 евро. Дорогие друзья, если вам было полезно это видео, я думаю, что вы обязательно сделаете эти упражнения. Напишите в комментариях, напишите в комментариях вот что. Какая у вас сфера жизни наиболее развитая, наиболее, чем вы наиболее удовлетворены и какая из сфер жизни у вас наименее удовлетворенная. Будет очень интересно пообщаться на эту тему. Также, дорогие друзья, напоминаю, что конкурс комментариев продолжается, разыгрывается книга, если мое видео было вам полезно. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Также на моем канале есть еще множество других видео, которые помогут вам изучать техники нейролингвистического программирования, коучинга и помогать вам становиться еще лучше. Я в вас верю. У вас обязательно все получится, как получилось однажды и у меня. Не забываем, не забываем ставить лайк, подписываться на канал, делиться с друзьями. С вами был Юрий Пузыревский. Пока-пока.